Следующий уровень – это когда энергия становится очень тонкой, проявленной, и ты чувствуешь силу, и ты ощущаешь эту силу реально, но она тебе дает определенные возможности, также она еще и ограничена, потому что она сама себе не осознает. Прана – жизненная сила. А в китайской традиции это энергия Ци – пространственная энергия, которой пользуются мастера. Жизненная сила Прана – передача Шакти определенного уровня. Все зависит от уровня сознания. Дальше ты продолжаешь работать над собой, развиваешь разум, пробуждаешь сердце, канальная система начинает работать в более тонком отношении, то есть качество энергии меняется. У нас есть такая э, работа внутри, в практике крия, которая трансформирует энергию в более высокое качество. Сначала люди пользуются сексуальной энергией. Сексуальная энергия, которая дана нам в жизнь, для жизни. Она либо создает жизнь, либо вас поддерживает и то, и другое. Затем мы говорим, это качество энергии, оно грубое. Это так называемая энергия жизни, начальная энергия. Можно так назвать. Затем мы ее трансформируем в более тонкую. И начинаем чувствовать, что, оказывается, она в себе содержит более тонкие аспекты. Она есть, это в сжатом виде, но мы не понимаем, что это она более тонкая. Мы через какое-то время начинаем подходить к этой тонкости, потому что наше восприятие. Сначала ты видишь просто небо, а потом ты говоришь, посмотрите, в небе энергия. Говорят, где? Это же просто небо, это облако. Ну, понятно, облако, но это облако вибрирует, посмотрите там свет, либо там на предмет какой-то. Видение открывается за счет той же энергии. Дальше ты смотришь, смотришь на эту энергию и понимаешь, что ты ее трансформируешь, потому что ты начинаешь ее видеть глубже. Когда ты ее видишь глубже, тебе открывается новая возможность. И ты эту энергию прану, прокрити так называемую базовую, природную, данную свыше энергии, энергию, ты за ней начинаешь видеть более тонкое, могущественное нечто, что мы называем трансцендентальной силой. Или в китайской мифологии, например, это называется «шэнь» духовная энергия, шень ци, духовная ци, духовная энергия. У нас это шакти, ну или высокая шакти, да? творческая сила шакти, космическая сила, как угодно, названий очень много, кундалини шакти, и все, дальше уже работаешь с этим. К тому времени твои нервные окончания становятся более чувствительными.